Позитивчику по нашему. Синоптики круто ошиблись в прогнозе. Нас ждет чудо. Мощное потепление идет. Уж не помню, где. Э -э так, ну это Иар Аркадьевич находит. Все это опять же подтверждение в селете. Но здесь написано. Воронежская область прогнозирует потепление до 12 градусов. Да плюс 12 градусов. Вот такие пироги. Видите? А, вот во вторник 22 даже. Ага. Ну, ну это вот, вот так вот, видите. вчера. О, oh, <laughs> это нечто, да? <связь> это супер Ну это... тут зачитывать полностью, хрен его знают. Ну, прицепятся. Да. Наши индейцы-олигархи Лучше ваших индейцев-олигархов И друг с друга из окопов кричат Это класс Это как вот, паны дерутся у этих Чебы трещат, трещат. трещат. Это ж, Интерпретация новая Это да. та же самая но Это новая. картинка из этого 14 -го <связь> года Вот, только надпись немножко поменяли А по сути та же самая осталась, да? Зачем вы друг друга утилизируете? Ну, потому что так сказали. Вот, вот это... видите, а сказали вот такие подумки. Искал я новость о том, что, это замалчивается, между прочим, о том, что там про, в общем, по Генштабу ВСУ в Киеве удар нанесен был, вот, и я хрен это нашел, только через вот этих вот пропагандонов с украинской стороны узнал, ну, вроде бы, что как это самое. Вот видите, как он как он прикрыт этим самым одеялом, все плохо. В теплом свитере, в да, какой-то курточке, одеяло одеял, Он сам, еще накинуто. одеялы лежат. Видите, свет хорошо, его рожу видно, включен, то есть свет есть. Интернет есть, он зачитывает новости и вещает этот ролик. Ну, может быть, не стримил, допустим, записывал. И не просто свет, а свет еще и поставлен, поставлен. потому хорошо, что его, Хорошо его видно. Значит, Электричество достаточно, чтобы, допустим, включить обогреватели, не пафосно вот так вот не сидеть, понтоваться с этим отделом. Видите, вот как, какие эти самые твари... Он как умыт, пропаган... по, по этот ну, самый да. покупанный, укладочка, укладочка сделана. Да. Борода заебить. у него, э, ну, как пострижена вот этим стримером, хуимером, чем-то. Ну, то есть, нормально. Не заросший, он там бреется регулярно. В том смысле, что электричество есть, опять же. Вот, может быть, может кто там начал этими самыми ножничками стричься, ну, не знаю. Вот так вот, вот такие вот новые детали про ракетный удар. Понимаете? Поэтому вы же думаете, не <Robbie> надо сразу. «А -а -а -а -а -а -а и бежать куда-то, сломя голову, да. Как будто та обезьяна. Так, ну это вот по нашим весям. да. Все-таки ж надоело нам это электричество, которое на электричество не похоже. Вот решили такую, так сказать, требование. Требования обращения. Вот этот наш, этот квартал. Вот, Люба обошла эти дома с вот этой э, бумагой и вот фамилия. Отправили подписи, этим самым письмом, письмо, э, с уведомлением РЭС этот. вот этот РЭС, вот Будем ждать эту реакцию, а потом после получения реакции э, соответственно этому э, депутату, да? Будем надеяться, что достойный человек. Опа, вот вот они, герои. Фотка. Ну, тут при фотошопе, да, естественно, но оно же отражает суть в более ротескном виде. Вот, то есть как они там этот за, за хорошую беседу, да, разглаженные концертные эти, этикетки, скефирные кефир, эти, крышечки. крышечки. Вот, это тут классно, вот видите, сколько этих самых на погонах, это что-то а, да. на погонах он сколько, это, это ж Казицын же. Он там наш... генерал хрен знает сколько, Каких у него звезд, ой, да, ну, вот, конечно, не 8, да, но, но у него там он больше, чем генерал армии, да. Вот, тут вот. же ж все оно в образе, ну, оно же отражает эту действительность, что они нацепливают на себя огромное, жопу ну, жопы вот, действительно Ну, должен я вам сказать, я насколько помню, да, вот эта вот часть, вот эта вот часть, это у него действительно он с такими и выходил. Вот с такими он выходит идеально. Вот это вот нарисовано уже, вот эти вот восемь этих звезд дорисовано. Две, по-моему, это у него, он так и носит их, и вот эту вот такую, эту самую тоже он носит. То есть вся грудь у него в крестах, в орденах и все такое прочее вот такие вот пироги. А так вот, наверное, что пуля это самое. помнишь, тогда отскочила, он же говорил, что это самое, от орденов, а, наверное, у него все-таки ордена все время виси, вот так, уходит, блин, елы-палы, елы-палы, это ж у меня водителем был генерал-лейтенант или как-то он это самое, то ли этот... под Исаул, то или Исаул оно у него, не-не-не, он генерал, ему же генерала дали он, уже, и, да, якут был такой позывной, был у меня водителем, вот этот генерал казачьих войск, да, вот, и когда-то меня пригласили, ну, популярность довольно большая была, и вес определенный был, да, командир батальона, реально проблемы, и меня пригласили в штаб вот этого ж казачьего движения в Донецке, да, вот, я же приехал же туда, вали этот самый, там аж целый генерал с тремя, по-моему, звездами, вот, приглашали меня вступить в это ж казачье воинство ихнее, да, вот, я, естественно, отказался, вот, хотя мне предлагали сразу генералом сделать, сразу, буквально, генералом казачьих этих Потешные самых... Войска, вот. блин. Я ж попытался так вот, ну, в шутку тролли, Та да, я говорю, я ж на лошади не могу ездить, да, ничего не это самое, не обязательно, говорю, ну, я и шашкой, блин, то не могу махать это самое, чего доброго еще кого-то случайно зарублю, только в детстве деревянным мечом, Понимаете, на, э, вопросы такие задавал, наводящие, что типа, ну как вы должны принимать никого попало, а как бы или обучать, или там это самое, что ну, казак же, что там и шведцы, и пахарь и тра и, и, и, и, и, и, и трахарь. Вот. Ну вот, к сожалению, должен сказать, у махать. меня казачьему так сказать этому самому э, не встречал я настоящего казакова, который говорил в свое время трехлебо и все такое прочее. Все они нарисованные были. В самой опасные ситуации вот когда мне приходилось, не хватало сил моего батальона, в особо опасная задача решать, да, выдвигаться куда-то в боевом режиме вот, на реальное соприкосновение с превосходящими силами противника, так сказать, казаки давали заднюю. Вот, и много раз меня так подставляли. Выдвигаемся несколькими батальона-тактическими группами. А по итогу, получается, остается у меня только проверенная часть, вот это вот, э, у нас, ну, с, кого я мог взять только. Не тех, которые не подготовленные бойцы. Вот, а он, у нас была рота, более-менее подготовленная рота была, э, ну, такое спецподразделение выделенное, да, рота спецназа в боем батальоне было. И вот получалось, что мы выходим перед, э, ну, в общем... Нарисованные, понимаете, картонные вот эти генералы с картонными звездочками и прочими-прочими. А хавают они конкретные ресурсы такие, которые вы качественно обеспечиваете. На большом таком обеспечении. Не голодают это точно. Супермаркет 24 часа. Класс. Я смотрел, смотрел, ну, думаю, ну, может быть, там вот это переднее здание, а оно там сзади, ну, цвет одинаковые отделки, ну, может Понимаете, быть. Понимаете, даже это, ну, не скрывается. Ну, просто, блин. Вот. Торговля верой, свечками попутно. Смехота. Да. Цер... Туалетная с жрачкой-срачкой. церковь Зачем далеко от бизнеса был у тебя? Вот, тут по денежки получил за исповедь, тут же денежки получил за... Сколько, сколько Галинушка, это, вы, вы, вы, как его, блин, там... Ну, до да, дневного это самого, как он там, выручки. выручки, ого, выручки, сколько? Да столько-то, батюшка, Вы хорошо. Вы знаете, что этот самый, да, что как поделен Ой, бизнес в этом самом, да, что ФСБ <смех> это торговля наркотиками. Вот, э, Кирилл Гундяша, да, это торговля алкоголем и табачными изделиями. Вот, вот получается, вот она церковь. Особо я <смех> не скрываю, да. То, что твое тело храм, понимаешь только тогда, когда внутрь уже требуется свечи. Не будем здесь разжевывать двери все дальше. За свою жизнь я успел поработать и физическим трудом, и умственным, и щетким графиком, и со свободным, и на месте, и из дома. И пришел к выводу, что мне просто не нравится работать. Просто вот прям вот про, про меня. Видите, дело раскрыто, как там это говорил. Это элементарно, Варсон Вот, я смотрю, думаю, ну, наверное, ждет тут вкуснях у собака, так вот, может, регулярно им... Сейчас вы упадете в обморок. Вот так вот, гляньте, а? Друга, за дружбаном, зашел, зовет это самое. А Коля выйдет? Ну, это, это ладно. Это же действительно вот показатель того, что сколько там говорят животные, это 5-7 летние дети. А представляете, что там с ними делают? Вот это ветеринарку водят, просто обращаются, бьют их, вот это лупят собак. Пришел к другу, даже там не вкусняшку какую-то, я же думал, там ему косточку что-то, к другу пришел, и они пошли, сейчас мы побегаем, это, это чудесно. Откуда у людей взялись 4 группы крови, если изначально были только Адам и Ева? Вот тоже, видите, понимаете, вот что касательно... И в табло так за этот бубльгум, которые нарисовали эти шволочи, а причем... ну, эти да. Академии наук, да, и втирают, блин, и несколько миллиардов, ну якобы последующие, которые блин. верят все это дело, блин. Откуда это все взялось? А причем как минимум должно быть три. Ну змеюка же еще типа. А Подчидишь, блин, четвертое или самого господа. А, да, Бозенька да, еще Бозенька под это да, самое да. подвязался тоже, потрахивал эту О. самую Далилит, потом Еву потрахивал. Ну конченые извращенцы, да? О, пипец. Ну, вот это, обывателя вопрос обыкновенный. все разбивает. И все, и убивает на корню весь этот бубль. Ура! мама приехала, бежала бабушка, обгоняя своих внуков. Что же это Не будем это самое раз это Ну как, расписывать все это Ай. дело Каждый пусть в меру своей э, радости задумывается ну, смешно, да конечно, Ой, смешно. пипец, а Том был первым из нас, кто потерял работу из-за искусственного интеллекта Ну, надеюсь, все смотрели мультики эти, да? Заменили его временно на робокота Который все равно взбунтовался И хозяйка, блин, все-таки забила его потом шваброй, по-моему ну взвернули штома настоящего. На новые земли, новые земли, едемте с нами. 1954 года, ну, вероятно, на Целину, Козовстан и прочее, кукурузу садить. Ну, как это звучит, новые земли. Новые земли, Хиневич говорил, что это типа другие ж планеты, вот эти, вот, по этой самой. Это новое, она только вот проявилась, вероятно, овеществилась. Это... И вы мне будете Чумовой рассказывать, что это Казахстаном, Узбекистаном, Киргизстаном, тем более вот это чайна, что это было поднебесное. Исто 5, да сколько там, тысяч лет это? Да, Поднебесной залупил. империи. Вот. Ну хорошо, хоть не древнее шумера. Ну вот, хорошо. Такие пироги, да. А это вот свидетель этот самый, вот двоюродная сестра Нина. Ее вот. Ешь это самое в молодости, ну, как, как бы это сказать. Добровольно-принудительно. Добровольно, да, вот, <с на, на, на целину, и она там по загиналась, да, потому что, ну, новые земли только создавали, Да Казахстан, были, мы та демонстрировали фотки, там пустота, тупер. там такое ощущение, что земля не сформирована, какой-то прах над этой, под ногами, пусто, ни, ни, ни свечки, ни печки, ни, да, ни, может, дойдем до ни травинки, картинки. ничего. Михаил а, Маренков. О. На новые ОЛОДЫ. Да. да. Классно, Миша. Вот. Только которые вот со состыковались с нашей с основными, да. Украи. Да. Украина. Область с краю государства или Украиная. Латины взял... взяша Украины несколько псковских сел старославянский Даже до Украины нашей страны, Молдавской, тоже, ну это он приводит цитаты из каких-то этих самых, это Даль на Украине, на Украине, на Студенном, на студенном море, море, ныне Украиной зовут Малую Русь. Смотри. Вот, а до этого, видите, было Молдавия, да, Молдавская страна, Псковские села, это была окраина. А перед этим студенные вот эти вот моря. Это земель, земли не было. Вот, вот. А потом это 54 вот мы расширялись. Там, и это все было этой что... самой, вот этой окраиной. Вот формировалось это наше пространство. Вот оно, Даль об этом пишет. Какие нахрен, блин, эти, древняя там Месопотамия какая-то, какой-то там Ебипет. Какой Китай, блядь, вот оно формировалось. Вот он, Даль пишет 1800... об этом. Окраины назывались Какое Псковские села. елы палы о чем вы говорите? О чем? Толковый словарь живого русского языка там еще ещё. Утро. Самое отвратительное время суток. Я его ненавижу, особенно зимой. Я не знаю, где старик Пушкин брал эти лучи солнца, освежающий морозец и пение зимних птах. Не исключено, что он уже с утра начинал бухать, а через бокал шампанского любое время суток очаровательно. Опять эти ваши утры. Вот. Ну тут, даже, правду тут сказал. даже он ошибся. Это не с утра начинал бухать, а, а с начинал. Вечера? Не это по кругу, когда а, он. А бухал. похмелялся просто с утра. Не, да? Это когда, это вот у меня же были эти времена в юности. А, за, когда... запой ты? Имеешь? Ну да, условно авиазапой, когда там сутки, двое, трое бухаешь какой-то компании, и по итогу, когда вот. К утру, что-то раз это самое, хочется вдохнуть такого этого самого, ну в комнате или где там, бутылки эти, вонят от перегарище стоят, табачище все это дело, да. Любой воздух, наблеванное, и вот выйти на блин, так это ж класс. Вот такие вот пироги, да. Вознесу даль большую часть толкового словаря в Оренбурге писал. Подтверждай, Иван Б. Оренбург. Ваня, надо было еще написать лично видео. Вот, потому что тогда Оренбург это, наверное, как раз формировалось вот это, да? Окраина вот. а тоже была. Вот я сегодня тебе принес не букет из пышных роз, а подсолнуха. Как это самое, Мишка не описует. Он еще не сформирован, там и есть ничего, Ну, просто балуется, может. Маленький. Внимание! Дверь может открыться внизу. Не успел приклеить. Блин, ну как вот этот юмор? Ой, из ничего. Когда опаздываешь на медитацию. Супер. А, видите, сразу все открывается. А это он, да, кстати, правда. право на нахуй делает. А да. веществляет. Даже в медитации надо оставлять за собой право. Не в походе на медитацию, а в самой медитации надо оставлять за собой право нахуй посылать Вчера звонили из почты России, спрашивали, где заказывал такой хороший чай. Тоже не будем. Ой, ну, пожалуйста, ты... видите как? И Аж, живет. блин, Кошка это самое. Аж давится Где я только не был. Греция, Испания, Куба, Франция, Марокко. И на Мальдивах я тоже не был. Малый, средний, крупный бизнес. Вот. Ну я показал вместо крупного Этот государства. Видите, одна рыбка, другую, а крокодил. Первый. Ну или транскорпорации, или эти государства со своими спецслужбами, да, вот. Для повышения уровня здравоохранения пусть выпускники медвузов первые три года лечат своих преподавателей. Да, действительно гениально. Просто гениально. И гениально.